Всем привет! С вами Соник. И сегодня мы продолжаем истреблять и сделать на сильные зомби, у на сейфу тяжелые герои. Да, давно этой игры уже не было на моем канале. Вот какие-то наборчики. О, хорошие. Мне хочется вот это больше наборчик. Или да, вот это, вот этот хочется да-да. Че, уже купим? Купим набор начало ну, давайте в арену сходим давайте чего, поиграем чуть-чуть 240 да да гема 240 не думаю то что мы купим набор но очень хочется купить на видос прям если вы хотите набор поставьте лайк и подпишитесь на канал, правда и это мы сделаем за 3 секунды всего лишь-то раз Два, и три, успели, молодцы, убили уже зомбаря одного, давайте. Горошек поставим вот такой прикольный, который, конечно, один урон наносит мне, но, но все равно. Очень прикольный горох. Вот, смотрите, видишь, доделся урон. Пуф, выстрелил. Ай. <годил> Вальбом. Ты спасешь. Убей его. Убей его. Он при меня. Ну и... Ну, отдефаемся от него. Дябов. Дефаться надо деф надо обязательно. Касала Боб. Молодец. Это тоже молодец. Ну, конечно, не убил, но хоть отдеф отдефались мы. Ну, ещё него. Всё, минус 3. Спасибо. Минус 3 сразу. Фу, всё отдефались мы отдефались прекрасно. Красный деф-а он очень рад подошелся, как вы видите. И еще у еще, не, еще не не, он не помехает чуть-чуть. Так, надо плату, не, помню, я не, продаю, я не Так, о, это мне нравится, Давай, давай, пойду. Хо-хо, как повезло! непло Ведь мне радоваться, что Вот. еще куда это поставить так, давайте мы сюда его и мы еще вот это вот вот это вот, да вот дефейнчик голодыш сейчас слишком дефейн вот все дефались что у них четыре уровня Меньше плюс уменьшил плюс чего издеваешься защищаемся от тебя ты ты <му> так, получит близ 2, он, чувак. Ух! Давай. Четыре. И всё. Мне, мне, мне ничего не надо большего. Серьезно? Уничтожен. Это мой бочек. Давай. Опа. все, Вс ⁇ Вс ⁇ Ну, так сделаем. Вс ⁇ Вс ⁇ да? Ладно. Так, что ну что, там что Ну, так Это, это, это, же это вот, маленькая... вот, вот все. переживем. живем. Мы уже опущены. Нет, Как-то мы живем. надо уже, надо уже, надо уже, надо уже, надо и это Всё. вот это Все. так Пока у меня все-таки Спасибо. Бро. И Очень, очень, очень... Ну, что, что, что, а, Жаль. Ну бы хороший деф. Ну это точно их отдефает. Я столько то знаю. Что, что вот, это, вот, это, вот это сработает. Ну это на раз-два раз это сработает. Этот Это точно сработает. Лучше лучше надо, вот это вот. Вот это вот заблокировать. Километка. и вот так и сюда и... видите висет висет дыхнется висет висет висет висет висет висет висет висет висет висет висет Оставим, хорошо. Что угу. Вот так вот, так вот. так вот. Вот так вот. так вот. Вот так вот. так вот. Вот так вот. Вот на самом деле. Да, ага. он очень. очень мучий, чувак. как как еще, что Сейчас мы его оживаем. Сейчас я собираюсь будет. Да. Прекрасно дыхались. Он тоже как -то не критальный дыхался. Уже здесь не дяпис. Белая карта только. Хм. Теперь ему еще одну надо сыграть. Как же? Не, подождите. Какие там у нас задания? Какие там у нас задания вообще? Можешь поменять свои задания? Так. Так, давайте вот. Давайте вот. Найдм вот это вот задание. Где, где она там? Вот, возьмем. И сделаем эти задания. Дохуемся. У нас хороший кого дошло купалось. Знаете, у меня не знаю. Что-то у меня не сделает. Нет. Девятомой. Ну, желаю удачи тебе, бро. Правда. Удачи тебе. Что-то сделать мне. Все, дохуемся. Вот ну, и так, и так бы откопился. Ну что такое? Я И на воду. М -м -м -м. Хороший. Хороший. Хороший. Хороший. Честный. Хороший. Хороший. Хороший. Хороший. Хороший. Покажу. И где он С deseусом! По разумеем... Бывает, 2, 2, 3, 4... Накрыть.. Лют... чего вот, ослабчик. Вот, получи. Да. Не поняла. Ну, такой же выбор. Окей, вот тебе. Значит, вот эта ответочка. у Так Пока Так... Вот так вот... И... его оставим. Ха-ха! Что видал? Неподобно. Ну, ты... Что такое? Перенестишь? Ты ну, что? Ты бы убил. Так, да, конечно. Конечно. Ох, вот, надо еду, еду. Ну ка все. А -а -а. Да, да, это, что, как хилить, как хилить. да, так хилиться. да, да, и и, да. Хилить. И хилить. Все. Хороший вот, мне кажется. Яка потрачена. Это, ради того, что Джим. Ну, конечно, конечно. Ох, хорошо, живу пока. Вот это, конечно, мошара, мошара скажу поэтому хоть ну, выиграет как так, да, так ну, да. и ну, усилим вот все ну, ничего не сделает а, так это ну конечно как мало, а так карты побольше обходить, еще одну карту окей опа опа хм, 2 хп на 12 кто же победит так, так. да да Тело работает запись тоже победит правда хм. <музыка> <музыка> <музыка> так ну и давайте, давайте арбуз покроем, что ли. Всё, приклеение, пузик. Вон, всё, ну, да. Чем-то ему поможет. Слышу есть... Э, нет, и вторая, и вторая, там всё. Ну. ну, может помочь чем-то. Ха, но ему не помогло. Конечно. Считай сработал. Одна а сердце-то всего лишь, что сердце? Одна поднялась Так, души, новая лига 355 Так, 355 Ну какая, люди? Как ну где-то так, ну где Кто не знает, ну, купить уже следующий серый. Вот сейчас серый А ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на колокольчик на